привет проверка связи как слышно тогда минуту ждем и потихоньку начинаем привет марин итак коллеги сегодня у нас 7 декабря для многих остается буквально одна неделя чтобы поторговать поэтому постараюсь найти самые интересные вкусные входы Разберем, что у нас получается на данный момент по рынку, что у нас уже отработало и что предстоит отработать. Итак, по привычке начинаем с фьючерса на легкую нефть. Смотрите, я сейчас скидывал скриншоты в группах, в социальных сетях и в принципе план был какой. До запасов нефти мы могли ожидать незначительную коррекцию. У нас была очень-очень вкусная точка на вход, это уровень 57.71, это месячный динамик левел, месячный под, и оттуда было бы максимально комфортно, консервативно заходить в продажи. Немного не дошли, да, то есть дошли только до недельного паца и дальше, в принципе, мы посыпались. То есть начали сыпаться еще до статистических данных. Обращаю ваше внимание, что вот здесь, да, где прятали стопы, мы видим Big print. То есть сносили сопротивление, сносили стопы. То есть сносили сопротивление всех тех, кто стоял лимитками в лонг. И, в принципе, цена летела дальше. Из потенциальных точек входа вы могли от середины бигпринта заходить на продолжение тренда. Да? Когда у нас вышли из запаса... Самый парадоксальный, я этому уже не удивляюсь, Запаш, запасы вышли с дефицитом, но естественно цена продолжила падение. То есть последние полгода нефть, стоимость нефти никаким образом практически не реагирует на запасы. То есть возможно в первую минуту происходит различная махинация, манипуляция и рынок продолжает движение туда, куда его направляют большие игроки. В связи с чем на дефицит нефти рынок не отреагировал и цена пройдет дальше. Значит, в принципе, основные цели, которые я себе намечал, стоимость нефти выполнила. То есть сейчас мы видим очередной бигпринт, допуская, что это очередные стопы, то есть стопы лонгистов, которые прятали стопы вот сюда, за ближайший вой. И в принципе, сейчас уже мы видим по движению цены, по движению стоимости, что в принципе такой ажиотаж подостанавливается. Допускаю, что сейчас могут показывать коррекции. И давайте посмотрим глобально, что у нас сейчас прорисовывается. То есть, в принципе, лонг как такового сейчас нету. В лучшем случае лонг может быть в виде коррекции. Сейчас мы расскажем, посмотрим, куда может пойти. Если говорить глобально, то вероятность всего цены могут повести еще ниже. То есть я сейчас отметил для себя интересные области, куда цена может направиться. Основная такая стратегическая область, но к счастью или к сожалению не факт, что туда дойдут. Но, тем не менее, стараться будут. Вопрос только, сколько сопротивления не встретит. Это область 50-54-54-50, в частности, уровень 54.30. То есть, если говорить совсем глобально, то я ожидаю вот такое дальнейшее падение. Опрос только как мы будем реагировать на участки поддержки. И в принципе мы сейчас это все разберем. Тем не менее, 54.30 выглядит очень и очень привлекательно для, для того, чтобы нефть припарковать к концу года. Так, то есть с глобальным таким движением мы разобрались. Теперь локальное. То есть смотрите. Сейчас цена находится на уровне классных вливаний, классных объемов, которые проходили 20 ноября. Сейчас цену останавливают. По крайней мере, попытки такие есть, причем значительные. В лучшем случае цены отсюда, скорее всего, могут оттопнуть. Вот примерно таким образом. То есть, если будут отпинывать, то это будет... Вот так, вот сюда. То есть вот к этим классным вливанию, вот к этой коррекции выше, нелогично цену пускать, поэтому а, максимально вероятность, что именно здесь цену будут останавливать. С этой коррекцией. Так. Дальше. При продолжении движения вниз мы встречаем вот эту область поддержки. Область э, достаточно значима и просто так ее не, э, не пройти. То есть вот так нахрапно. То есть Тут необходимо. Во-первых, набирайте дополнительное топливо. То есть сейчас топлива не осталось. И как минимум за счет, возможно, флета как-то продавливать, продавливать То есть импульсом. Я сомневаюсь, что такую область можно взять как минимум с первого раза. А в связи с чем, на что я сейчас буду обращать внимание. Будет ли движение вот сюда в эту область? если будет, то нам стоит ожидать дальнейшего импульса, то есть достаточно быстрого движения вниз, как раз таки вот в эту область. Так, давайте сейчас сориентируем движение вниз, после чего здесь цена может споткнуться, причем значительно. Если движение вниз не будет и э, будет э, продолжено вот такое накапливаемое движение, то вероятно всего от этой области будет вот от этой области, цены будут направлять наверх. В связи с чем, чтобы сейчас долго не философствовать. Так, это нам уже не надо. Смотрите, сейчас все, что нам остается, это определить, точнее, дождаться как минимум англичан. А во вторую очередь дождаться дальнейшего падения либо роста, то есть если у нас идет рост, то мы продаем вот отсюда. Отсюда мы входим в продажи, это уровень 56.30. Если движение вниз продолжается, э, остановочной, я бы рекомендовал подождать, когда цена дойдет до уровня 55.35, и уже вот в этой области посмотреть реакцию на как минимум динамический уровень и на пост. То есть, ну, например, 55.35 плюс-минус 5 тиков. Да? То есть, э, если цену останавливает, то есть, таким образом цену останавливает, И она начинает слатить, допуская, что цену могут попробовать направить вниз. Ну посмотрим. На самом деле я бы рекомендовал искать точки на вход на данный момент только на продолжение тренда. То есть основное движение на сегодняшний день, это возможно даже на сегодняшний и завтрашний день, это 100 пунктов 56 тридцать тридцать пять пятьдесят пять тридцать тридцать вот такое движение это основное на ближайшие два дня а там уже посмотрим как говорится, война план покажет так что касается возможного движения наверх на данный момент оно не очевидно в принципе достаточно хорошие есть объемы в лучшем случае я ожидаю увидеть вот такие тени да то есть желание Крупного участника рынка, роботов, вытанкнуть всех желающих с продаж и зацепить просто их стопы. Вот это основное их будет желание. В принципе, с нефтью мы закончили. Дальше идем к S&P 500. Смотрите, S&P 500 основное движение на вчерашний день. Я планировал такое накопительное, собирательное движение. именно собирательное на продолжение тренда то есть мы увидели достаточно хороший импульс вниз коррекцию неплохой импульс вниз и сейчас опять мы видим коррекции план был достаточно простой то есть собрать лесенкой в принципе неплохую позицию и дождаться движения вниз до третьего до, до третьего входа цена пока не дошла начинает откатываться валится вниз Первый, второй у нас уже в рынке так на что стоит обратить внимание смотрите, вот здесь у нас очень и очень такой неплохой серьезный объем и вот когда цена находится вот в этой области в области вот такого большого объема она зачастую флетит и очень и очень часто, когда вот входите в этих областях цена будет стараться вас выбить или не не предоставлять вам то хорошее, мощное импульсное движение, на которое вы рассчитываете. Поэтому лучше всего такие области пропускать. Другое дело, то, что области бывают маленькие, бывают большие и не предугадать, на какую область нарвешься. По поводу потенциальных точек на вход. То есть, в принципе, на данный момент ситуация остается без изменений. Единственное, вот эти два входа мы уже убираем опять же таки обращаю ваше внимание на этот объем то есть он раз реакция два реакция не заметили три реакции четыре споткнулись. и в принципе сейчас на этот объем цена продолжает как, каким-либо образом реагировать допускаю что крайне крайне локально то есть максимально тактический вход это будет вот такое движение наверх то есть до собрать и вот уже хотелось бы, чтобы отсюда цена достаточно качественно консервативно сходила. Но, возможно, третьего входа мы можем не увидеть. То есть, в принципе, уровень LPS, уровень сопротивления цена отбился. И сейчас вот пробует движение прощупать вниз. В связи с чем? Если такой, такое движение будет, оно маловероятно, тем не менее, то мы просто дожидаемся подтверждения и отсюда входим в продажу. То есть, в принципе, ничего у нас не меняется. Если его не будет, то я бы порекомендовал искать продажи не от уровня 2641. Это у нас э, месячный подс, а от уровня 26.3225. То есть по факту там, где цена находится. То есть, каким образом? Цена выходит вниз. желательно чтобы она по возможности ну, по посмотрим то есть в идеале чтобы она обновила основные лари чтобы мы увидели big print Цена вот так корректирует ну и локально на сегодня плюс-минус вот таким образом это у нас S&P санпи 500 движение вниз в принципе оно дальше возможно опять же таким то есть почему сейчас все это корректируется Потому что до золота Дмитрий еще не дошли. Сейчас дойдем, посмотрим. Как раз следующий инструмент будет. То есть, почему корректируется? Не до конца понятно, что будет с этим налоговым планом Трампа. И. Капитал горит. но буквально минуту. Подожди. То есть, в принципе, не совсем понятно, что будет с налоговым планом. И в принципе. Инвесторы пока в непонятках. Так, по золоту. Золото все просто. Движение вниз, основное движение у меня было к уровню 12.55. Сейчас посмотрим. А, что сейчас наблюдаем В принципе, мы сейчас наблюдаем. Дим, э, Дмитрий, напиши, волк ты стоишь или в шорт. Так будет проще. То есть, основное у меня движение 12.55. Практически мы до него уже доходим. На самом деле, я считаю, что цена может сходить и ниже а куда она может сходить в принципе если все пойдет достаточно благосклонно то и 1240 мы можем взять если от этого кому-то легче так димитрий жду от тебя точки входа то есть точнее я в покупку от какой стоимость так пока ждем Точку входа. До основного моего входа, то есть у меня было три лимитки. До последнего не дошли. Ушли пораньше. И, в принципе, вот это движение в шорт. Оно было достаточно интересно и плавно. Так, а по поводу точки входа в лонг. но ну, надеюсь, что ты заходил не раньше, чем вот здесь. И, в принципе... Есть вероятность, что цена постарается направить наверх, откатит наверх. Но давайте посмотрим. Так, куда цена может падать. Так, пока золотишка у нас погружается. В принципе, по SP 500 План такой. То есть в приоритете движение вниз. При возможном откате уже заходить от уровня примерно на 2632. Раньше лезть в рынок не рекомендую. А, димитрий ты мне просто ценно скажи, откуда ты зашел. Я уже сам найду. В мессенджер сейчас нет возможности. Будет заходить тоже все-таки вебинар. Так, ну что, золото у нас грузится? Золото у нас подгрузилось. Так, ага, все, супер, отлично. Угу. так ну что давайте посмотрим раз вы поддержки и основной у нас по потенциальным целям Если все пойдет совсем хорошо у америкосов золотишко может опуститься к уровню есть три уровня когда мы можем золото ждать и так первая первая область как я уже показал мы практически достигли и начинаем коррекцию что у нас тут у нас область 1260 1250 достаточно обширная область а наиболее интересный уровень 1255 в эту область если быть точнее вот если быть максимально точным я рассчитывал я жду давай не зависай, я жду цену на 1257 и на 12 сколько там 1253 да, то есть сюда я цену жду средний я взял 1255 это что касается продолжения шарта. локально я бы опять же таки это исключительно мое мнение не знаю откуда ты зашел я бы посоветовал из покупок но опять же таки ситуация может быть разная лично я бы покупкам бы не доверял в лучшем случае то есть, что мы можем увидеть, если ситуация начнет меняться, мы увидим движение наверх. Это менее приоритетный вариант развития событий, до да, к двенадцать То есть, если сейчас скажу, что ситуация с налоговым планом прям, там совсем абзац и ничего существенного там не выйдет, то, безусловно, золото может при таком развитии сходить наверх. То есть к двенадцать после чего оно может скорректироваться ниже примерно но пусть будет плюс минус 1266 и потом может попробовать а, прощупать 1279 это менее приоритетный вариант развития событий лично на данный момент то есть тут все будет зависеть от того что вам скажут а, точнее что нам скажут американцы а, что там будет по налоговому плану сейчас золото а, инвестора инвесторы которые торгуют золото они прикованы к этой информации и цена уходит исключительно от данного плана поэтому если скажу что абзацы ничего не понятно и покупайте золото я вот конечно три но тем не менее то есть вот такое движение мы увидим Если же не скажут если скажут, что все хорошо то есть э, вот этого законопроекта ждут ждем неплохие перспективы что все замечательно то, безусловно золото у нас посыпется дальше в любом случае завтра у нас нон-фарм э, по нон-фарму в принципе негативных э, э, негативной статистики я не ожидаю я думаю то есть там все так же будет хорошо другое дело там скорее всего будет все по плану да то есть э, точно такое же количество трудоустроенных как и прогнозируется то есть э, если я правильно помню э, речи финансистов экономистов что э, Количество трудоустроенных достигло уже своего пика и дальше расти ему элементарно некуда. Вот. В связи с чем, золото. Менее приоритетный вариант, э, опять же таки повторюсь, это исключительно мое мнение, это движение наверх к уровню 73, коррекция к 66 и движение к 79. Но это локально и при условии, что скажут э, нам все печально, э, план законопроект непонятный есть таких речей не будет какие какого-либо катализатора для разворота на данный момент лично я не наблюдаю В связи с чем движение продолжится и основная цель 1257 то есть не дошли буквально сколько мы там не дошли 11 тиков а вторая цель 1253 то есть вот что я жду а дальше уже в принципе остановка и и flat. Движение дальше вниз к уровню, ну, пусть будет средний 12.42 и к уровню 12.25, это пока из разряда хотелок, будем посмотреть, а как цена будет реагировать. То есть, в принципе, такой потенциал есть. Пойдет, не пойдет, многое будет зависеть от катализатора. Вот как-то так. По золоту пока все. На Димитрий на остальные вопросы да, чуть позже, после вебинара, после обзора, я тебе текстом или тет-тета отвечу. Вот, что касается э, сделок в продажу. Опять же таки.. Открыть можно, но если, если подтверждение? Понимаешь, вот просто сейчас взять и открыть сделку в продажу, нет, нельзя. Потому что точки на вход нет. Точка на вход будет либо повыше, по лучшей цене, либо когда мы уже где-то закрепимся и будем флеть. То есть сейчас просто так заходить в продажу, нет, нельзя, потому что это, это по факту лои. То есть нужно дожидаться коррекции. Что касается а область откуда было бы неплохо заходить я бы ее отметил но вот чуть наверх сдвину. вот примерно от уровня сейчас скажу 1266 1267 то есть вот примерно отсюда было бы неплохо увидеть с подтверждение продажи, то есть, примерно берем вот эту область, даже не отсюда, а вот отсюда 1266-1267 с половиной. Вот в этой области, основываясь на своей торговой методике, ищем подтверждение и вот отсюда консервативным достаточно безопасно ищем точку на вход в продажу. Так золотом разобрались двигаемся дальше давайте посмотрим что по nasdaq смотрите по nasdaq план был точно такой же как и по s&p 500 единственная лишь разница что данный индекс более волатилен и, и не хватило элементарно запаса прочности и цена ушла выше но тем не менее продажи возможны то есть на что стоит на данный момент обратить внимание вот на эту область на это кластерное вливание и давайте возьмем вот так смотрите если прямо э, прямо сейчас до американцев цена пойдет наверх выше то э, было бы неплохо отсюда зайти в продажу но смотрите какая вещь Сейчас цена добивается от этого уровня, от месячного подца. Уровень неплохой и несколько раз уже цену останавливал. Один раз максимально качественно, а второй раз не, не совсем. То есть цена прорвалась выше и сейчас просто цену обрубил, как газонокосилка. То есть и по факту у нас получается, что цена зажимается вот в таком боковике до прихода американцев. В связи с чем, так, что у нас в принципе ситуация получается примерно таким же образом то есть цена стоимость может сейчас корректироваться вот сюда и вот отсюда было бы неплохо если бы она сходила вот примерно плюс минус таким образом а дальше уже мы бы ее старались подобрать В связи с чем с учетом того, что это не s&p 500 это более резвый инструмент я бы порекомендовал вот отсюда вот в этой области поискать покупку в связи с чем, то есть мы тут получ сможем получить порядка 40 пунктов, если все пойдет по плану. Поэтому по индексу NASDAQ я бы присмотрелся к уровню 63.62.95. 95. Все вот отсюда я бы присмотрел покупки и основная цель у нас 63.35, 63.40. То есть это локально внутри дня. Если говорить глобально, то на неопределенности, вот на таком возможном размашистым движении я бы наверное, говорил о дальнейших продажах дальше канадский доллар то есть это максимально точный инструмент который отрабатывает последний наверно квартал очень и очень хорошо и позволяет заработать ну просто безграничное количество денег так что ему большое большое спасибо за это. то есть смотрите что мы ожидали <п�� squid> Мы ожидали возможную коррекцию вниз доставки и э, движение наверх. То есть до ставки я ожидал, что э, цена пойдет наверх. То есть не обязательно, то есть по факту даже было не обязательно ей двигаться вниз. Есть, в любом случае я и ожидал просто элементарно вот сюда, вот в эту область, плюс-минус к 79, 0,79. Подхватил я чуть раньше в районе паца вот этого и в принципе у нас получился достаточно неплохой, качественный фикс-префикс. Как результат, ставку не изменили и цена у нас падает. Цена упала достаточно сильно. Собрала практически все, даже не практически все внутридневные цели и достигла даже внутринедельной внутри области, где я их планировал позиции закрывать. Что сейчас? Цена э, у нас подходит к данной области. То есть эта пустота, это то, то место, где роботы вот из этого флетта цену уводили импульсным движением, опять-таки, на новостях. И в принципе сейчас мы ожидаем вот такого движения. То есть мы ожидаем примерно либо к недельному пациенту вот сюда. Либо чуть пониже. Но в любом случае мы ожидаем движения вот примерно. В эту область это по канадскому доллару мы сюда движение ожидаем в первую очередь цена будет заторговать вот эту пустоту Единственный момент у нас стоит огромнейшая манипулятивная лимитка на наверно под 2000 контрактов там даже две с половиной до без трех контрактов две с половиной тысячи контрактов здесь стоит. И, в принципе мы манипулируют и стараются защитить определенную позицию то есть я же жду движения вот таким образом и вот здесь уже в принципе флэт а поэтому каких либо разворотов до конца недели не ожидая. то есть ждем в принципе просто как цена упадет сюда и остановится какие есть варианты либо цена идет сразу либо с небольшой коррекцией. Если мы говорим о небольшой именно коррекции то коррекция вот сюда к уровню 78 200 то есть вот к этому уровню по факту к открытию дня сегодняшнего дня и движение дальше вниз то есть два варианта либо покупаем сейчас либо ждем коррекции и покупаем чуть выше по лучшей цене цель основные цели это уровень основной уровень 037 семерки то есть вот туда я жду падение 0 семерки вот сюда это основная моя цель на ближайшее время по канадскому доллару фунт смотрите по фунту ситуация начинает меняться мы говорили либо о дальнейшем падении либо о начале коррекции а у нас <coughs> вчера было вчера у нас было падение. И чем закончилось? Достаточно большим количеством как бигпринтов, так и классных вливаний. И сейчас цена находится как раз-таки здесь. Это говорит о том, что э, цену, возможно, не пустят ниже. И мы увидим коррекцию. В связи с чем, я бы порекомендовал э, присмотреться к покупкам примерно вот с такой цели. Точнее, целей будет две. Раз и два. То есть смотреть недельный под 1.34.34 и э, под вот этой проторговки 1.34.75. Поэтому на на это движение обратить внимание. Но это локально. Это локально. В принципе, ситуация пока, если глобально говорить. Чуть больше склоняется к продажам, но, возможно, не на этой неделе. Если я правильно помню, у нас на следующей неделе будут статистические данные по фунту. И, возможно, уже вроде как должна быть безработица. И, возможно, уже там что-то будет ясно. Пока аккуратно аккуратно присмотритесь к покупкам. Опять же таки, желательно, чтобы вот этот цена обновила и после этого стоит покупать то есть, прямо здесь сейчас не стоит то есть она находится вот в области в области вот назовем это так в области гравитации больших объемов и она может входить то есть как вокруг оси ходит дождитесь когда она начнет выходить или когда уже выйдет и уже потом подхватываете ее что касается возможного падения вероятность на самом деле пока небольшая опять же таки при его наличии ну, давайте менее приоритетный вариант э, покажем то есть при его наличии мы ждем падения вот сюда 32 43 даже не сюда вот в эту область у нас здесь как локальный под так и э, пост контракта так а здесь у нас ага ну и плюс здесь будет непросто фонд фонд здесь я думаю чуть позже я вам скину скрин с более точными с более точным планом то есть пока предварительно на скидку выглядит все таким образом то есть вот здесь и здесь цена может споткнуться основное движение наверх и вниз вот. поэтому максимально консервативный вариант развития событий ждем выхода из этой области и уже э, на движение покупаем либо в продаже либо в покупке лично я за покупки сегодня больше вот так сделаем что это менее приоритетный вариант Так, дальше у нас, э, дальше австралиец. Австралиец отработался абсолютно по плану, то есть э, коррекция наверх и уже движение вниз. Э, коррекция произошла у нас от месячного подсвода до недельного не дошла. Цель, основную цель, которую я себе ставил, мы цена достигла и сейчас продолжает свое падение. Это можно сделать. Вот таким образом. По точкам вход, на вход, скорее всего, сегодня мы уже ее не увидим. Давайте посмотрим, есть ли у нас интересная цель, где цена может споткнуться или развернуться. Так, дайте пока австралийцы ждем, посмотрим йену. В принципе, еды двигается точно так же, как и золото. Другое дело, то что золото чуть получше сходило. Но австралийцы достиг. А, в связи с чем? Ну, в принципе, мы вот эту коррекцию сейчас разберем. Так, австралиец, австралиец, австралиец. Так, цена у нас 50.. 75.28. То есть мы преодолели вот это сопротивление и устремляемся. Давайте посмотрим, куда мы устремляемся. Ага. Так. Раз, два. И основное движение вот сюда. Угу. Ну понятно. А, вот же еще. Хороший уровень поддержки. Ну, давайте посмотрим. Так. По австралийцу имеет смысл дальнейшее движение вниз. Но это, скорее всего, чрезмерно. Давайте пока не будем. Так, пальцем в небо здесь цена может споткнуться основное движение на данный момент на этой неделе мы ждем вниз это 7480 в принципе сюда лимитку уже подготовили допускаю что цену могут попробовать направить чуть ниже но тем не менее то есть по большей части на данный момент на скажем так определенном успехе доллара австралиец падает и в принципе что стоит ожидать как вариант, попробовать подобрать цену от уровня 75.40 при условии, что сюда цена вернется. То есть, если она вернется, то вот неплохо было бы здесь продать. Дальнейшее падение у нас 75.10 и 74.80. Это ближайший это план, наиболее приоритетный на ближайшие 1-2 дня, то есть до конца недели. Так у нас был австралиец, иена то есть и в принципе сделала точно такое же движение, что и золото. В принципе, оно пытается э, нам навязать, что возможно это все коррекция, то есть вот импульс вот коррекция. Честно скажу, если даже это и коррекция, то а раньше чем э, сюда цена упадет заходить в эту коррекцию не хочется, опять же таки при условии что цена вот сюда упадет мы можем ожидать вот таких шпилей то есть минимальный стоп нужно будет делать 150 тиков то есть это 187,5 с половиной долларов этим контрактом и вот такое движение вот такое движение мы можем увидеть это сегодня опять же таки завтра у нас на фарме посмотрим как она будет отыгрывать честно скажу я пока за то что чтобы глобально иену продавать. Вопрос только откуда. Насчет глобальных э, своих планов я сориентирую вас позже, а локально, наверное, давайте попробуем с иеной поработать сегодня таким образом. И последний инструмент на сегодняшний день, это у нас фитчерс на евро. По плану он у нас благополучно упал, и сейчас цену зажали между двумя очень-очень качественными Уровнями. Первый это у нас под 1.18. Второй 1.18.070. Это у нас достаточно огромное классное вливание. И сейчас цена между ними флетит. В принципе, стоит сейчас дождаться, когда она успокоится. И, наверное, брать опять же таки, как мы любим с коррекцией. Вопрос только, дадут ли нам эту коррекцию. Если говорить глобально, то теоретически продажи могут продолжиться, но не с этих цен, а возможно чуть повыше. Опять же таки, давайте посмотрим. В принципе, вот как я себе и определил. То есть Вот у нас отсюда цена может уйти повыше. Давайте вот так отметим. сюда цена может сходить. Вот из этой области неплохо было бы увидеть дальнейшее падение и, в принципе, вот есть еще один уровень, откуда мы это падение можем для себя определить. Поэтому стоит обратить внимание на область 18300 и на область 18500, 18480 вот плюс да, То есть Примерно отсюда стоит ожидать дальнейшего движения. Опять же таки, много происходит сейчас манипуляций. В связи с чем по э, фьючерсу евро максимально стоит э, торговать аккуратно. По той простой причине, что оч, очень пило, пилообразный инструмент в последнее время. Я бы порекомендовал всем тем, кто торгует э, данный инструмент, обратить внимание и на другие Торговые возможности по той простой причине они более чисто ходят. Но опять же таки это мое мнение. Так, мы сегодня задержались. В принципе, поработали неплохо. Вот такой план развития событий на день. Что хочу сказать. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь отвечать. По возможности буду отвечать скриншотами. Главное, чтобы было на все это время. Не забываем проверять э, любую торговую возможность, э, либо на истории, либо э, смотрите дополнительное подтверждение, то есть не принимайте мои слова, как истину в последней инстанции, и старайтесь основываться на своей торговой методике, и просто э, те уровни, о которых я говорю, э, просто и по, на них обращайте внимание, и не забывайте, что они есть, и отсюда цена может в любой момент отработаться. Желаю всем хорошего, жирного профита. В следующий раз мы с вами встречаемся 12 декабря. То есть, в этом году мы с вами встретимся еще два раза, 12 и 14 декабря. И с, начиная с 18 декабря у меня начинается уже своеобразный отпуск. Поэтому желаю всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.